Что касается МЛМ в целом, по поводу МЛМ есть такая идея, в обществе витает, что МЛМ что-то вроде сект, в который заманивают людей, вытаскивают деньги и дальше значит, голых в Африку пускают. При этом нужно понять, что современная МЛМ это индустрия мощная в которой оборачивается огромное количество денег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 Такого не бывает. Вы можете в любую MLM структуру прийти, вас примут с распростертыми объятиями. Давай. При этом никто не требует у вас медицинскую справку, там, образование и так, далее, и так далее. Может прийти любой человек. Вероятность попадания туда людей странных, не слишком адекватных, она тоже велико. Естественно, велико. Да? И поэтому, когда эти люди встречаются, бывают, да, экзальтированные, э, неистово верящие в успех и какие-то. Просто... Они бывают, но нельзя по ним э, мерить этот бизнес. В конце концов, у каждой из MLM-структур существует совершенно рациональный бизнес, цен... рациональный офис, в центре города, с менеджментом, э, в том числе и иностранным.